Очень много групп, которые, ну, довольно-таки депрессивные, и где упоминается и смерть, и, возможно, даже самоубийство. Оценить, э, является ли это пропагандой самоубийства или не является, наверное, может только, э, ну, филологическая психологическая какая-то. То есть они это определяют, что есть. А на законодательном уровне запретить можно все, что угодно. Проблема в том, что будет ли это реализовываться, то есть